Три, два, раз, начали! Я жду момент, когда я просто обрыгаюсь. С водой, пологи, ебачки. Ебачки, <свеч> <бачки>. <свеч> Написано, типа, поместите кристалл духа на самую высокую... БЛЯТЬ ГОРУ НЕ ДОЧИТАЛ! А у мужиков стали пятички. НЕ СТРЕЛЯЙТЕ, УЁЁБКИ, ЕБАНЫ! А знаешь, а зачем мы запустили? Что, да, да, так мы могли с челыкин пойти. Ай, блять, убиваем нахуй. Чё, блять, Чё, блядь, вам! Тебе, блять, постреляй, ебанут, блять. Э, блядь! Уебан! Да не пизди меня, блять, это. Я просто включаю на голоду. Хуй ебаный, блять, прыгает. Уебан, блядь, стреляет. Очисти, да, блядь! я съебу. Ай, блять, не машина, не работает, сука. Че, блять? Где Это сундук, сука? Помогите, Кевин, ты ебанаш. Ааа, блять, стреляй. Уебки, помогите, пожалуйста. Кевин, ты нихуело помоги. Пизди его, пизди его. Кевин, не выебишь его. Ты лох ебаный. Лой лох ебаный. На <плодит> нахуй, сука. Ебан. Ох ебатель, не стреляет. На нахуй, сука ебаная. Опа, блять. Ой, блядь, ебут людей. Пошли нахуй мстить, сука ебаная, Блять! Блять! Блять! Блять! Блять! Блять! Блять! Блять! Блять! Блять! А кто? Ты дебил, ебаный! Я нахуй это построил! Все, я похуй, нахуй, аноним! Ой, блять! Блять! На нахуй! Ты, новой Ты, блядь, уёбишь, ебаный, настигся динток, блядь. Съебался нахуй с этого лобби. Уебан, ебаный, блядь. Съебись, блядь, с лобби, уёбок. Фарм крипов. Съебался тоже нахуй на парашу, потому что именно там вам, блядь, место уебаные, ебаные, блядь. Вы, Ребят, важная информация. Если над этим видео наберется 10 лайков, Значит, я снимаю видео по бра браузерсу.